с ноутбука или компьютера. А большинство программ, с помощью которых можно создать точку доступа, являются платными. Но зачем скачивать для этого дополнительный софт, если можно создать Wi-Fi точку доступа средствами операционной системы? Нужно будет лишь найти бесплатный клиент VPN для подмены региона. Для чего это может понадобиться? Это пригодится, к примеру, для смены региона при подключении к интернету. Как недавно была нужна для подмены региона при настройке заблокированных телевизоров от компании Samsung, или же для других подобных целей. Далее в видео я детально расскажу, как создать Wi-Fi точку доступа средствами операционной системы, а также как раздать VPN соединение. Есть ли несколько способов раздать VPN, один из которых был переставлен в одном из прошлых видео. Ссылку я оставлю в описании. Для начала необходимо создать VPN подключение. Для этого нужно будет скачать и установить специальное приложение VPN клиент. Их на данный момент существует немалое количество. Достаточно будет использовать базовую бесплатную версию. Я покажу на примере Hotspot Shield VPN. Можно использовать любой другой VPN клиент. Hotspot Shield представлен лишь как пример. Запускаем программу Выбираем бесплатную версию и выбираем доступную локализацию. Подключаемся. VPN можно настроить и на самом роутере, но это довольно сложный процесс, который предполагает наличие некоторых знаний в этой сфере. Если вам интересно, у нас на канале есть ряд видео о настройках роутера, ссылки я оставлю в описании. Как только вы увидите следующее уведомление, можно приступать к следующим настройкам. Открываем параметры, сети интернет. Важный момент, компьютер или ноутбук должен быть подключен к сети через интернет кабель и должен быть оснащен Wi-Fi модулем, в противном же случае ничего не получится. Далее открываем мобильный hotspot, указываем имя сети и пароль и переводим бегунок в состояние включено. Затем переходим в настройки параметров адаптера. В меню сетевых подключений нужно найти сеть VPN, определить, какое подключение является VPN, вам поможет зрительный анализ. У виртуального подключения не будет реального адаптера типа TP-Link, Realtek, Intel и так далее. Адаптер будет иметь имя подобное к следующему: адаптер V9, V3 и так далее. Отмечаем его и жмем правой кнопкой мыши. Затем свойства, доступ. Устанавливаем отметку напротив «Разрешить другим пользователям в сети использовать подключение к интернету данного компьютера». И ниже в пункте «Подключение к домашней сети» выбираем нашу только что созданную беспроводную сеть. ОК Вот и все, точка с VPN соединением создана. Теперь подключаемся к ней, к примеру, с телефона и проверяем работает ли она и есть ли доступ к интернету. Точка работает, подключение к интернету доступно. Переходим на сайт 2IP и проверяем регион. Как видите регион Соединенные Штаты, все работает. Чтобы отключить Wi-Fi точку, откройте параметры сети интернет, мобильный hotspot, отключите разрешение использования интернет-соединения и отключите VPN.